Впервые в резиденции креативных индустрий штаб состоялась выставка высоких технологий инноваций Татарстана «High Future High Tech Innovation Forum». Здесь собрались люди, увлеченные будущим, технологиями, идеями, а также новинками рынка. Попасть в другой мир, в мир роботов и полетов в космосе в наше время становится все реальнее. Стоит только прибеднуть помощи инноваций. Погрузиться в виртуальную реальность, бродить просторы космоса и спуститься на дно океана. Совсем скоро это станет возможным благодаря разработкам в сфере высоких технологий. В течение трех дней здесь каждый может погрузиться в познавательную атмосферу будущего с увлекательными докладами, интересными мастер-классами и, конечно, выставкой новых технологий. Пока здесь можно лишь протестировать новинки, но совсем скоро в Казани откроется музей виртуальной реальности, где люди смогут увидеть будущее своими глазами мы начинаем развивать а, сферу высоких технологий в области виртуальной дополненной реальности для того, чтобы это внедрить массы. И цель, вообще наша конечная цель, это создание музея будущего. будущего. А расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это. А, музей будущего, это, предположим, мы находимся в штабе, где любой желающий может посмотреть а, будущее, какое оно будет а, через некоторое время. Это с помощью очков виртуальной реальности, предположим, одежды напечатаны на 3D-принтере, различные а, гидроскутеры, автомобили, а, буквально за ней в некоторый момент время он может прям посмотреть, внедриться, что будет завтра. 3D-печать, транспорт будущего, робототехника и искусственный интеллект. Все это не способы развлечения и упрощения жизни, а новый уровень в развитии человечества. Как утверждает производитель очков виртуальной реальности, уже через пять лет весь мир будет жить иной жизнью, и виртуальная жизнь станет ее хорошим дополнением. Это будет больше как дополнение, ну, то есть, например, образование виртуальной реальности не сравнимо с образованием по учебникам или по видеоматериалам. Вот, процесс восприятия совершенно иной. И медицина очень сильно добавит в виртуальную реальность. Ну, то есть это будет как дополнение к нашей реальности, которая просто расширит наше мировоззрение. Помимо представления новых технологий, для казанцев была подобрана специальная программа докладов о развитии высоких технологий в Татарстане на ближайшие годы. Своим опытом поделились и представители ИТИСКОФУМ. В этом году мы запускаем эксперимент еще более глубокий в формате образования, то, как мы... Будем доносить образовательный контент до наших студентов. Дело в том, что сегодня университет – это все-таки не говорящие головы и слушающие студенты. Это место, где студенты и преподаватели совместно создают новое знание. Так общими силами в республике развиваются инновации высокие технологии. Созданы новые разработки, протестированы немало программ и роботов. Однако доверять им полностью не стоит. Поднять. Да, да, да. да, да. Анастасия Иванова, Леонард Влетяров, Универ Ньюс.